Всем добра, ура, играс вновь приветствует вас, друзья, и с вами вновь Олег. Он же Scratch продолжает играть в игрушечку Вальхейм. Предоставляю вам мини-гайд на. Такие темы, как нужно правильно Начать играть, если ты новичок На самом старте игры Как искать необходимые ресурсики Да проще, и какие вообще ресурсы Нам понадобятся, как же сделать Первые инструменты И один из самых открытых вопросов Особенно для новичков, как же Отремонтировать поломанные предметы И конечно же улучшать их И создавать экипировочку Это и многое другое в сегодняшнем Выпуске, друзья, а поэтому поставь Пожалуйста лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя подобными крутыми гайдами и видосами в мире игровой индустрии. Мы начинаем! После того, как нас привезут на остров, нам необходимо будет следовать подсказочкам нашего пернатого друга а, Хугина. Это вот эта вот ворона, да, которая будет возникать внезапно из ниоткуда а, на протяжении всего вашего путешествия. Но, скорее всего, только лишь на обучающий, как говорится период. Насколько долго он будет длиться, друзья, я без понятия. Но будьте готовы общаться с этим парнем для того, чтобы понимать о чем, собственно говоря, речь. Да, почаще, ребятки, обращайтесь к нему и тогда будет более понятно, что нам нужно делать и как в этой игрушечке. Да, вот такой вот советик для а, начинающего игрока. Ну и после того, когда мы, ребятки, здесь оказались, сразу же встает вопрос, а что, собственно, здесь а, делать? Так как это у нас игра выживалочка, песочница, да, и а, путешествие в открытом мире, а здесь, конечно же, нам нужно следить за своими показателями. Вот там вот в левом нижнем углу экрана находится наша полоска жизни, хп-шечек 25, и рядом с ней а, полоска насыщения. Видите такая вилочка, да, у нас с индикатором? Вот за этими показателями нужно следить в первую очередь, чтобы они у нас не просели а, до а, минимума. Ну и для начала развития а, вам предстоит подбирать всякие окружающие нас а, предметы. Это у нас камни, это у нас вот такие вот а, веточки, а, в дальнейшем будут попадаться еще у нас а, всякие м, другие компоненты. Но нас пока на данном этапе интересует только лишь а, сбор а, самых, базовых, самых базовых компонентов. Это вот камушки, да, веточки. А, еще у нас бывает иногда м, попадаются кусочки пищи, то есть какие-нибудь а, ягодки, да, какие-нибудь грибочки. Короче, ребят, просто нужно внимательно смотреть везде за каждым камушком, за каждой скалой. Вот видите, я сейчас только что две малины нашел. За каждой, ребятки, скалой могут быть те самые ингредиенты, которые нам а, пригодятся. А, по поводу вот этих жертвенных камней, я, ребятки, не буду ничего говорить на старте. Да, вам об этом и так расскажет вот этот вот ворон, если вы у него, конечно же, спросите. И будет сразу же понятно, что это такое и для чего это. У нас, ребятки, сегодня видос а, не о том. Ну что ж, ребятки, после того, как мы собрали с вами все вот эти вот компоненты, а, необходимо, конечно же, сразу же ими а, перекусить. Старайтесь а, всегда держать съеденными хотя бы два различных компонента. А лучше всего три. Вот видите, вот эта вот шкала у нас в этом углу экрана, в левом нижнем, она отображает за разновидность съеденных нами ингредиентов. Вот мы сейчас съели малину, она у нас добавила баф к нашему здоровью. Сейчас мы съедаем, ребят, грибочек, он также добавляет баф к нашему здоровью и разнообразие. Мы, ребятки, видим вот здесь вот нашего рациона, то есть это гриб и малина. Они со временем, конечно же, будут исчезать. И смотрим вот сюда, у нас сейчас 29 и здоровье наше стало регенерировать немножечко. У нас в процессе оно дойдет вот до этого верхнего порога И это очень круто Это, ребятки, один из показателей За которым нужно следить постоянно новичку Чтобы у нас всегда персонаж наш был сытый И чтобы у него вот эти вот параметры были на более высоком уровне Иначе будут нас очень быстро ваншотить Если вдруг вы на старте сразу же зашли куда-нибудь И на вас начинают агриться мобы, вот как этот кабанчик То не бойтесь, друзья, смело используйте механику боя Вы можете надавать ему по мордам Используя свои мощные кулаки Вот таким вот образом, да, тем самым улучшая а, Различные навыки влад владения Да, вашими кулаками. надержи Как же все-таки понять, как блокировать удара, а как, а, Удары, а как парировать удары Для этого, ребят существуют подсказочки Вот там вот в правом нижнем углу экрана Можно будет посмотреть. Для того, чтобы заблокировать Удар, мы нажимаем на правую кнопку а, Мыши. Для того, чтобы парировать Или избежать урона, мы просто-напросто Зажимаем правую кнопку мыши и жмем На пробельчик. И все, ребятки, вот таким вот Образом мы можем перекатываться и... И по нам ни один монстр не несет никакого, собственно говоря, э урона. Просто, ребятки, тренируйтесь, вам это пригодится при, бо при боях с какими-нибудь боссами, да. И тогда вы точно сможете побеждать наверняка любого практически э врага. Самый, ребятки, полезный совет от братишки Скрэча на начальном этапе игры. и При борьбе с мобами не агрите их слишком э много. Потому что бывает такое, что э у нас бывает бродит стаи каких-нибудь животных. Вот, например, как сейчас здесь была стая кабанов. И я их по одному выцеплял, и только поэтому мне получается более-менее с ними как-то бороться. Если бы у нас была, ребят, стая, которая сагрилась бы на меня целиком и полностью, и, например, их было там штук 5 или 6, а такое, ребят, тоже бывает, то тогда мне пришлось бы а, не кисло здесь. и Я бы, наверное, точно уже дал а, дёру. Поэтому, ребят, самое главное, не агрите по много, агрите по одному с одним, точно справитесь. А, и в этом я вас уверяю даже на кулаках. Вместо того, чтобы бегать и налево и направо стараться мочить врагов ваших, да, кабанов и прочую какую-то а, живность, лучше собирайте, ребят, ресурсики, которые вам пригодятся камушки, древесину обязательно. Если попадаются вот такие вот ягодки, то, конечно, забирайте все, которые попадутся на вашем пути. Они вам потом непременно пригодятся. Я не знаю, сколько здесь существует различных крафтов, в том числе еды, но старайтесь, собирайте, друзья, вот эти все ресурсы, они непременно вам пригодятся понадобится потом. Вот мы сейчас как раз наблюдаем, ребят, в левом нижнем углу экрана у нас замигали наши с вами съеденные а, съеденные ягоды и грибочки. Чтобы, ребят, пополнить запас, если они у нас уже мигают, а, можно просто-напросто нажать на ПКМ, опять-таки либо на грибочек, либо на ягодку, и у вас снова а, бафы будут Обнуляться и действовать э, Сполна. Наряду с собирательством Как только вы наберете необходимое количество Ресурсиков, вам конечно же Предложат скрафтить более улучшенные Какие-то компоненты э, Элементы, которыми будет гораздо проще Например, добывать те же самые деревья. Кстати, деревья можно ломать руками, если хорошо постараться. Вот сейчас я только что свалил. Да, ребятки, а для того, чтобы скрафтить себе какие-нибудь какие вещи, нажимаем просто на клавишу Tab, и у нас вот здесь стартовое крафтовое меню, видите, появляется. Это каменный топор, дубинка и молоточек. Для начала нам нужен каменный топор. Каждый, ребят, предмет имеет свое собственное уникальное уникальное назначение. Например, вот топор существует для того, чтобы отгонять вот этих упырей. Нет, ребятки, топором, конечно, можно ваншот как видите, с одного удара получилось сваншотить этого упыря лесничка. У каждого предмета есть свое уникальное, как говорится, предназначение. У топора у нас прежде всего рубка деревьев, валка деревьев. Валить деревья, ребят, мы можем абсолютно здесь любые. Причем, если мы начинаем рубить деревья, наши с вами навыки, например, рубки деревьев, как вы видите... Прокачивается. Нужен инструмент получше. Так, я понял. А, вот эту березу мы с вами сейчас рубить, к сожалению, не можем. А, давайте переключимся на какое-нибудь более подходящее для взаимодействия дерево. Да, ребятки, я не знал. И вот сейчас только что с вами вместе и узнал. Вот бух, по-моему, можно рубить. Да, видите, никакого, ребятки, предупреждения у нас не высвечивается. А это значит, что мы рубим правильное, как говорится, дерево. Оно нам точно сейчас поддастся. И у нас его, конечно же, получится завалить. Несколько ударов, друзья, и бинго! Наше дерево повалено, можно выкорчевывать пеньки. Также, ребят, необходимо будет отгонять вот этих типов. Кстати, если вот с этими типами воевать с помощью факела, да, вот я сейчас взял факел, то тогда будет бой гораздо эффективнее против них. Один удар факелом, если мы попадаем, да, по нему, то он очень болезнен для этих типов, потому что у них нет никакого сопротивления, ребят, к огню. Да умирает, ты! Наконец-то, вот что нужно знать О а, рубке деревьев Во-первых, никогда не стойте под деревом Когда оно падает, если оно упадет на вас а, То вам, конечно же, придется Пострадать сильно Либо вы, ребятки, погибнете, либо оно нанесет вам Очень много а, урона Здесь такая механика, поэтому не советую стоять Под деревьями, когда они падают а, Прямо на вас, лучше отбегайте в сторону И тогда будет все нормально Да, ребят, как вы видите, сейчас я разрубил одно дерево Пополам, и теперь каждую часть а, По отдельности также пытаюсь Разрубить Просто, ребятки, долбите деревья, пока они не рассыпятся Если вдруг оно не подается с первого, со второго удара Значит, с пятого, с шестого А на начальном этапе это норма Оно точно вам поддастся, и вы точно его а, разрубите Ну и, конечно же, не забывайте, ребятки, о пеньках Пеньки тоже можно вырубать Да, и с них тоже падает дерево То есть не бойтесь вырубать все, что от этого дерева у нас а, получается Все, ребят, пенек мы тоже вырубили Кусты тоже так же мы рубим С легкостью теперь уже, так как у нас есть топор И пока что, ребятки, с рубкой Это все, что нужно знать о рубке а, леса Еще, ребятки, одна, одна важная деталь Для новичка пригодится, чем больше деревьев Вы срубите, а, тем страшнее И злее потом будут прибегать а, Монстры, которые защищают Эти леса, поэтому лучше всего а, Собирайте какие-нибудь палочки Ну хотя, мы же все-таки хардкорные С вами игроки, поэтому рубите, все попало а, В конце концов, в процессе Уже с проблемой с а, справимся по мере ее поступления. Также, ребят, еще хотел сказать несколько слов по поводу поиска тех или иных ресурсов, которые вам нужно будет искать. А, здесь, ребятки, вполне интуитивная система, до да, распределения ресурсов. А, естественно, дерево вы можете найти в лесу. А, Какие-то, например, камушки вы можете найти побегов просто-напросто возле каких-нибудь каменных скоплений, например, вот возле такого, да, вот видите, здесь мы нашли кучу а, камней, да. Камни у нас возле камней, дерево у нас возле а, дерева. Вот, как видите, иногда попадаются вот такие бревна на полях у нас. А, Какие-то другие ресурсы, друзья, тоже находятся на соответствующих местах. Со временем вы а, по мере прохождения привыкнете а, к поиску и будете точно разбираться, где что у нас а, находится. Побегов, например, по берегу вот этого моря, а, мы всегда можем найти полезный такой компонент, как кремень. Да, кремень нам, нам... Кремень, может быть, кремень, я не знаю, ребят, как правильно, поправьте, пожалуйста, в комментариях. А, кремень нам нужно будет использовать для Тоже для различного типа крафтов Поэтому не пренебрегайте Как говорится его присутствием, всегда собирайте Как только он попадается вам а, на глаза Преимущественно кремний а, Спавнится, точнее появляется На болотах, вот на таких вот берегах Можно кстати немножко поглубже зайти Вот как видите, вот там прям в воде у нас он даже он, он у нас даже есть если вы хотите ребят побольше кремня добыть то необходимо обязательно будет шастать по побережье также не забывайте про то что вместимость вашего инвентаря ограничена 300 пунктами на начальном этапе и нужно за этим следить то есть бесконечно ваш персонаж таскать а не сможет и всегда нужно следить за вот, этой вот за вот этим вот показателем переносимого веса, здесь также, ребятки, находится показатель вашей брони, но это уже зависит от того, какие шмотки вы uh, носите понятно, что у нас сейчас никакой брони uh, нет, следующий инструмент, дубинка давайте тоже создадим, она нам, конечно же, понадобится дубинка, это в первую очередь у нас uh, оружие ближнего боя с помощью которого мы можем более эффективно раскидывать наших с вами uh, врагов, uh, только что я сделал сейчас молоточек, да, вот он у нас здесь находится, мы можем его поставить либо на троечку, либо на четверочку, вот в этом меню быстрого доступа, молоточек точек, друзья, это уже очень серьезная такая приспособа, с помощью которого уже можно будет строить наши с вами э, жилище. А оно нам на начальном этапе, я вас уверяю, понадобится, потому что надо будет нам отдыхать, надо нам будет дополнительные бафы как-то на своего персонажа вешать, чтобы как-то здесь выживать нормально и так далее. В общем, ребятки, очень много предназначений у нас у этого молотка. Ну, в частности, он предназначен для строительства, а все то, что он производит, ребят, имеет особенную ценность для нас, как для выживальщика. Поэтому молоточек с молоточком тоже придется разобраться. Только что сейчас нам пришло предупреждение, что нашему персонажу холодно. И нам, конечно же, необходимо а, или развести костер, или же найти какой нибудь более-менее подходящее убежище А Все бафы, например, на холод На какой-нибудь огонь На, например, какой-нибудь Влажность и так далее, можно посмотреть Также нажав на клавишу TAP. В первой вкладочке, друзья, у нас находятся активные эффекты И здесь мы можем посмотреть действия Каждого из них, например, холод Уменьшает восстановление здоровья и восстановление Выносливости, все циферки Ребят, прозрачные, указаны здесь И поэтому, как только, ребятки На вас вешается какой-то баф Или дебаф, вы сможете все его Посмотреть именно в этой вкладочке, в которой я вам сейчас а, продемонстрировал Для того, чтобы эти негативные бафы убрать, например, такие примитивные, как обморожение а, Необходимо просто, ребят, побегать по стартовой локации, куда вы приземляетесь а Обычно здесь встречаются какие-то интересные а, уже возведенные построечки То есть это говорит о том, что не нужно нам с самого начала игры а, строить, возводить себе дома Не зная, как они на самом деле производятся, возводятся Как, ребят, делаются дома здесь, я, конечно же, видосик отдельно запили да-да-да, попозже немножечко он выйдет Там я все детально, ребятки, покажу и расскажу, как делать вот хотя бы вот такие вот халупы И даже, и не только, ребят, такие халупы, а нормальные, хорошие а, дома. Вот, ребятки, я сейчас только что походил и набрел вот на такое вот изваяние. Это очень маленький какой-то, какой-то, не знаю, маленький оббарчик, у которого, по идее, внутри может расположиться наша с вами а, кроваточка. И здесь мы также рядом можем поставить а, костер. Нам, ребят, понадобится а, верстак. После его установки наш персонаж открывает офигеть какое количество всяких а, рецептов. Да, и с помощью молоточка вот этого самого, да, мы можем эти самые рецепты создать. Да, в основном это строительные а, какие-то элементы, из которых мы можем создавать свои дома Также у нас есть вот здесь кроваточка, которую я хотел поставить в этом амбаре Получится у нас или нет, сейчас, ребятки, с вами и а, посмотрим Да, но для того, чтобы ее поставить, нужно убрать а, несколько а, бревен Так, секундочку, это у нас раз, это у нас два И давайте попробуем, это у нас три Ну и кроваточка, давай вставай уже, вот Сюда. Так, ну что ж, кровать я поставил. Будет она работать или нет, сейчас и проверим. А кровать в первую очередь будет являться вашим местом сейф-зоной, да, где вы можете сохраниться и всегда здесь воз возрождаться. Достаточно просто на нее нажать и кровать должна быть а, в помещении. Так, я понял. А, для того, чтобы здесь выстроить помещение, сейчас мы немножечко извратимся. После того, как вы поставили верстак а, в окрестностях, если у вас есть какие-то еще постройки, а, и они были построены не вами, и их можно удалять, если, вот, например, вам не... Не хватает ресурсов на постройку, да, более важных вещей. Вы можете, ребятки, древесину получить просто-напросто сшибая вот эти вот лишние а, построечки. Ну и также добычей а, всяких бревен. Да, ресурса ребят, как древесины нам в начальном этапе будет очень сильно не хватать, поэтому а, старайтесь м -м, добывать ее побольше. Если насчет камня, ребятки, он не так особо важен, но древесину нужно добывать будет по лю, а, басу. А, вот такое, ребят, у нас сооружение получилось. Как только, ребят, вы построили сооружение под кровать, ставите туда кровать и пытаетесь ее активизировать. Пишется, что точка возрож... возрождения установлена, а это значит, что вы теперь, ребят, всегда будете возрождаться не вот на этих вот камнях по умолчанию, куда вас телепортировали изначально, а в вашей кроваточке. Как только вы, ребят, установили точку возрождения, она у вас помечается вот такой вот кроваточкой на вашей мини миникарте. Да, знайте об этом, чтобы, ребятки, всегда быть в курсе. И также, ребят, можно на ней поспать. Но мы сейчас не можем заснуть, потому что у нас уже день поспим, конечно же как-нибудь а, ночью. Ну и давайте для наглядности попробуем засунуть сюда в эту комнатку а, верстачок, да, чтобы посмотреть на его а, функционал. Надеюсь, он здесь будет а, работать. Да, ребятки, для вот таких вот а, для вот таких вот таких рабочих станций нам нужны, конечно же, а, комнатки. Сейчас мы только отгоним вот этого типа. Че, тебе факел, что ли, засунуть куда-нибудь? На, держи. Вот, ребятки, про что я вам говорил. Этих типов можно поджигать, они очень хорошо горят, деревяшечки, да. Как только мы, ребятки, наносим удар факелом, то вот эти вот типы а, максимальный урон просто-напросто а, переносит, то есть мы их поджигаем, грубо говоря. Да, ребятки, давайте посмотрим на возможности нашего с вами а, верстака. Мне пишут, что слишком далеко, я сейчас от него нахожусь и надо как-нибудь поближе подойти, надо было его вмонтировать максимально а, в стену, сейчас давайте попробуем это сделать. А как же можно это а, сделать, чтобы у нас был он максимально близко к стене? Вот так вот он нам, в принципе, позволяет. Давайте, ребятки, ставим и посмотрим, как можно с ним сейчас повзаимодействовать. Так, заходим. Братишка Scratch, ребятки, не лыком шит, поэтому сейчас мы быстренько сообразим, а, что здесь можно а, сделать. Это, ребятки, можно сказать, азы а, строительства. Я вам сейчас демонстрирую, как здесь можно застраивать помещение. Да, с этой стороны мы ставим стеночку, а вот с этой стороны... Мы стеночку ломаем вот так вот, да. И теперь, я надеюсь, у нас будет доступ к этому верстачку. Так, подходим. Да, друзья, можно воспользоваться верстаком, но стойка должна быть в помещении. Но у нас уже, видите, как помещение, этот с вами домик не отображается, к сожалению. А я думал, что будет отображаться. А почему сейчас не... Обра... не, не... Я, я, ребят, знаю, почему не отображается, потому что он слишком далеко выпирает а, назад. Да, ребятки, здесь очень много нюансов по строительству, поэтому стоит а, изначально поломать голову и позапариваться. Да, укрытие здесь есть, но наш верстак с вами выпирал просто-напросто на улицу. Давайте вот сюда вот его поставим, максимально поближе, да? Вот таким вот образом. Оп! И я сейчас думаю, что точно у нас получится. Раз уж мы кровать сюда запихнули, так верстаком стопудово можно будет воспользоваться. Подходим. И вуаля, друзья! И вот, ребятки, следующий пункт, а очень важно знать новичку именно, а, вопрос, как же ремонтировать свои инструменты. Не сможете, ребят, вы отремонтировать свои инструменты, если у вас не будет вот такого вот верстачка. Верстачок должен быть обязательно в помещении, это его основное условие, и вообще большинство механизмов здесь работает только а, в помещении. Да, поставив нормальное, в нормальное помещение, даже вот в такое, вот как я сейчас соорудил, да, буквально на коленке, вы сможете взаимодействовать с вашим верстачком. А уже в верстачке вы найдете вкладку, вот как починить предметы. И нажимая вот на эту вкладочку, а, рандомным образом, а, у вас сама Сама игра выбирает тот или иной предмет, который надо починить. И вот видите, топорик мы сейчас починили раз. А, еще один молоточек починили два. И так далее, ребятки, факел у нас не чинится Факел у нас как есть, а, так есть Но, ребятки, не знаю, я лично не замечал чтобы тратились на это какие-то ресурсы Мы просто-напросто делаем ремонт Буквально из а, ничего Ресурсы на это не тратят Тоже, ребятки, это знаете, как лайфхак от братишки Скретча по Валхейму Еще интересная фишка, которая присутствует также в верстаке Это, конечно же, апгрейд Или улучшение наших с вами а, Имеющихся а, В нашем инвентаре инструментов Или же брони То, что, ребят, выносите носите в инвентаре отображается вот в этой вот вкладочке, да, вот здесь мы сейчас видим и хол холщовую тунику, камень допёрт, топор, дубина молоток и вот здесь внизу ребят указаны необходимые компоненты. Как ребятки улучшить вот этот уровень стойки я вам сейчас тоже дам лайфхак, потому что новичку, э особенно вот на раннем этапе ни хрена непонятно, что это такое и как это улучшить. Да ребятки, без улучшения верстака во второй уровень вам не получится ни хренашечки апнуть ни один из этих э предметов. Для того, чтобы ребятки у был второй уровень у нашего верстака описание ребятки здесь не совсем корректное. А, написано уровень стойки можно повысить создавая улучшение а что ребятки за улучшение где их искать хрен его а, знает так вот ребят а для того чтобы это улучшение у нас сработало нам необходимо также выбрать наш молоточек и вот как раз таки для этого улучшения нам и с вами понадобится тот самый кремень про который я вам говорил который необходимо собирать на берегах а, наших с вами морей и а, болот а, кремень нам нужен для создания особого фишки, которая позволит нам улучшить уровень нашего верстака. Это, ребятки, колода для а, рубки. Все, э, ин, все инструменты, которые улучшают, друзья, уровень нашего верстака, они а, вот с такой вот а, звездочки, как вы видите, вот здесь вот, да, вверху иконки есть звездочка. Это говорит о том, что это устройство или это вот рубочная колода в данный момент, она может повысить уровень нашего с вами ближайшего а, верстака. Просто, ребятки, ставим ее в любое место, пускай это будет, например, вот здесь или же, например, вот здесь, чтобы она не совсем сильно мешалась. не Невыполнены условия, потому что кремния нет. Вот, ребятки, ставим сюда, грубо говоря, и все. У нас теперь а, взаимодействие между этим и вот этим элементом. Можно отследить по вот таким вот частицам Которые исходят от рубочной колоды Ну что ж, друзья, теперь наш верстак а, Второго уровня, вот, ребятки, двоечка появилась И теперь мы можем делать апгрейд И нашего каменного топора И нашего молотка И так далее, просто, ребят, нажимая на улучшение мы улучшаем все наши а, предметы Также, ребятки, это работает и с одеждой Потом со временем, который мы будем здесь а, Создавать и с различными другими а, Инструментами, которые мы создадим а, На вот этом вот нашем а, Верстаке, можно лук Тут кремниевый топор ставить а, Скрафтить щиты Копья и так далее а Для того, чтобы новичку создавать новую, новую улучшенную экипировку Нам потребуется кожа здешних а, животных Чтобы ее получить, ребятки, нам далеко ходить не надо Можно просто-напросто отойти вот сюда, вот в лес Где мы сможем найти диких а, кабанов, у которых уже есть кожа Но в идеале нужно, конечно, охотиться на а, оленей Не бойтесь, ребятки, кабанов, они не страшные Да, просто-напросто возьмите в руки топорик, да И вы будете их очень эффективно убивать вот, ребятки, добавлена нам кожа сейчас была, из которой мы потом сможем а, сделать себе улучшенную какую-нибудь а, броньку. Также, ребят, с кабанов падает уникальное мясо, которое мы можем тоже, тоже использовать, потом жарить его на костре. И да, кстати, мы сейчас как раз-таки перешли, ребятки, еще одной фишечке, с которой может столкнуться новичок, а, как все-таки жарить Правильно на костре Мясо это на данном этапе игры Одно из самых э, лучших блюд Будет для новичка, оно дает очень хорошие э, Бафы, поэтому, ребят, не поленитесь Поохотьтесь на кабанов э, Также пробегитесь по берегам э, Морей или же болот Например, вот на берегах морей, помимо Кремния, еще спавнятся вот такие вот э, Лягухоподобные существа Зелененькие, да, которых тоже, ребятки, надо Убивать, они, ребят, не такие жесткие Они убиваются буквально с одного удара Но с них падают э, хвосты никса который ребят тоже не поленитесь пособирайте потому что это уникальное мясо которого вы не найдете практически а, нигде только в никсах вот в этих вот оно а, встречается ладно одного хвоста пока нам достаточно все никсы я смотрю уплыли куда-то туда в море. Не будем за ними а, гоняться. Но мы, ребятки, переходим плавненько к еще одной фишечке, да. Это костер и как с ним взаимодействовать. Для того, чтобы, ребят, поставить костер и готовить на нем уникальные блюда, давайте сначала выберем костер и поставим его, пускай будет это вот место именно вот а, здесь. Но, ребятки, есть одно но. Как только вы поставите костер, вы можете только в него подкидывать а, дров, не более того. Больше вы с ним ничего сделать а, не сможете. И давайте, ребят, проверим, как же готовить мясо на костре. Мясо у нас имеется вы. Инвестор это вот сырое мясо и это у нас хвост Никса. Давайте попробуем на пятерочку и на шестерочку поместим все это а, дело. Для того, чтобы, ребят, готовить на костре, нам потребуется, опять же, молоточек. Ищем здесь мы ремесло и а, стойка для готовки. Все элементарно и просто. Для того, чтобы, ребят, эта стойка работала, просто ставим ее над костерком, как только она перестает быть красной. Устанавливаем ее вот сюда. Можно, кстати, две стоечки поставить. Будет больше а, мяса у вас готовится за раз. И давайте попробуем повешаем мясо, которое а, нужно. Так, ну что ж, выбираем на пятерочку хвост. А, нет, ребятки, так оно здесь не работает. На пятерочку я вроде бы вы... А, работает, друзья. Просто мы, когда смотрим на стойку, нажимаем, например, на пятерочку с хвостом Никса. И у нас хвост Никса помещается именно вот сюда. Это, ребятки, нужно для того, чтобы а, не жарить все подряд мяса в вашем инвентаре по умолчанию. По умолчанию он будет пихать сюда Обычное мясо кабанов А когда у нас дойдет до мяса никсов Мы не знаем, пока у нас не закончится основное мясо И снимаем, ребятки, поджаренное Мясо жарится очень быстро Не стоит ждать здесь слишком долго Иначе, если вы передержите Я вам сейчас вот продемонстрирую, да Повешаю две ножки, которые у меня остались Если вы, ребят, мясо передержите Оно просто-напросто у вас обуглится Превратится в уголечки Например, вот так вот мы поставили Убежали там по своим делам Тут, например, надо забор сломать Там, да, соседская база Бабушки, тут, например, надо дерево нарубить, там дров наколоть, там тоже соседской бабушки побежали, вот там, например, делами заниматься такие, раз, тут сделали дела здесь, там дерево порубили, а, пошли там поохотились, то есть поставили мясо, как говорится, на огонь и ушли по своим делам, тут за камушками, например, пошли собирать и возвращаетесь вы назад, думаете такие, ох, сейчас я и поем, ох, я какой голодный, подходите, а у вас на... А у вас уже на костре одни а, уголечки, я так понимаю. Да, сейчас мы, ребят, дождемся. Все-таки я хочу продемонстрировать. Уже, по-моему, уголечки. Нет, похоже, еще пока что мясо. Вот, ребятки, а, есть определенный момент, когда мясо превращается а, в уголечки. Я не сомневаюсь, что эти уголечки пригодятся нам в дальнейшем. Вот, ребятки, добавлен уголь и добавлена табличка угольная. Да, этот уголь нам открывает совершенно новые рецепты. Я не говорю, что это плохо, да. Иногда избытки мяса просто-напросто можно а, перегонять с помощью вот этой вот варочной стойки. В уголечке, и они тоже будут способствовать, конечно же, нашему выживанию, предоставляя нам новые совершенно крафты. Вот такой вот лайфхак, ребятки, пользуйтесь. Для старта новичку, я думаю, эта информация будет достаточно, которую я сегодня а, рассказал. Пожалуйста, ребятки, напишите в комментариях, что я упустил, да, и что следует знать новичку на старте а, в игрушечке под названием Волхеем. А, да, ребят, пишите побольше советов, и на основании этих советов я, конечно же, потом попозже выпущу следующий видос, продолжения, да, Гайд по э, быстрому Старту и по быстрому Развитию в этой э, игрушечке Также в ближайшее время планирую выпустить Гайд по строительству, потому что здесь тоже Есть свои тонкостью и нюансы, возможно э, В ближайшее время время Выпущу э, гайд по поводу того Как управлять платом, но это, ребятки, будет Все в процессе, все в ближайшее э, Время, а для того, чтобы у братишки Скрэча была Мотивация быстрее все эти вещи делать, давайте Поддержим его и наберем на эту серию хотя бы 50 лайкозиков и братишка Скретч Будет потихонечку пилить видосы дальше ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Продолжение, конечно же, следует.